Привет. Я Елена Крестовича Лебедь И сегодня у нас проверка на верность Сейчас мы направляемся к дому Анастасии Которая не доверяет своему парню Денису Подошли к дому нашей Анастасии Здравствуйте, Анастасия Расскажите, Расскажите о своем парне Мой парень Денис работает менеджером Но в последнее время его на работе очень сильно задерживают Что действительно неестественно На чем он стал завязать очень часто у друзей Но такого не может быть, у него нет друзей Я проанализировала их странички ВКонтакте но меня заинтересовала эта фотография. Как она на меня задолбала, все не зарив. Моча сла. Листочек жопы. как я срать хочу <смех> что